Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала GoLazerTag! Мы сейчас находимся на отдыхе, но это не повод лишать наших подписчиков еженедельного контента о лазертагах. Кстати говоря, здесь, на отдыхе, мы будем искать лазертаги. Пишите в комментариях, где мы находимся, ваши предположения, И нашли ли мы лазертаги и найдем ли мы их тут. Каждый, кто угадает страну, в которой мы находимся, получит от нас 5 бесплатных игр в лазертаг, в центрах неземных развлечений Лазерленд. Сегодня вас ждет обзор оборудования Delta Strike от всем вам хорошо известного Константина. Если вы готовы узнать историю оборудования Delta Strike, тогда... Go! История Дельта-Страйка началась в 2004 году. Тогда Дагом Уильямсом и Дэйвом Лоу была основана компания дельта international Интернешнл Лемели. Ранее у Дага Вильямса уже имелся опыт работы с Лазертагом. Он был владельцем одной из площадок в Новой Зеландии. Называлась она лазер Strike. Проработав какое-то время, Даг понял, то, что его оборудование не отвечает современным стандартам рынка что Лазертак в целом нуждается в каких-то новых идеях и инновациях в нем. И основав компанию в 2004 году, уже в 2006 году они выпускают свое первое оборудование. И на данный момент компания Delta Strike выпускает Evolution FIC и Evolution Pro. Также у них есть мобильная точка, которая может быть комплектована любым из этих видов оборудования. В этой точке стоит стационарный компьютер, радиоточка и непосредственно само оборудование. Управляется все со специального пульта Маршала, с которого инструктор может запускать игры, находясь в любом месте, то есть вы просто берете эту точку и отвозите в офис, в школу, на стадион, куда угодно. У себя в центре мы используем оборудование Delta Strike Evolution Pro. На жилете присутствуют 4 датчика, на которые фиксируют попадание, то есть это грудь, два плечевых датчика и спина. И также непосредственно мишенью выступает сам бластер. У бластера очень интересный дизайн, то есть он достаточно оригинальный для лазертага, на мой взгляд. Есть защитная насадка для того, чтобы минимизировать травму для игроков. Также на бластере присутствуют два динамика звука. Один находится спереди бластера для того, чтобы в сторону вашего противника направлять звуки. Другой динамик у нас находится сзади для того, чтобы игроку, который держит этот бластер, доводить информацию о бое. Также на бластере мы видим две кнопочки. Эти кнопочки отвечают за переключение вашего оружия, то есть у данной системы есть разнообразные виды вооружения, которыми вы можете переключаться. И также кнопочка для перезарядки ваших патронов, если у вас присутствуют ограничения в игре. Здесь мы видим значок, на который мы прикладываем игровую карточку для постоянных членов игроков, и ваше имя уже выводится на экране, и вся ваша статистика записывается. Достаточно информативный экран, на экране можно увидеть свое имя, режим, в который мы играем, оружие, непосредственно которым мы пользуемся, в период игры его можно переключать, и количество патронов, которые есть у данного вида оружия, количество очков и количество ваших щелдов, то есть щита. Точки, которые можно поражать на бластере, у нас находятся слева на дуле и справа, а также непосредственно в самом дуле. То есть, поэтому высовывать бластер и смело из него стрелять очень опасно. Также видим ключик, который включает непосредственно сам жилет. То есть, инструктор утром приходит и включает жилетик. Датчик второй руки у нас находится только снизу, то есть, сверху, где-то сбоку, справа, слева. Он действовать не будет, ну вот здесь еще действует, вот здесь. При э, прикосновении к датчику вы услышите звуковое сопровождение, и у вас загорится экран. Если вы делали, держите бластер неправильно, или там как-то упала рука у вас, то датчик э, потухнет, экранчик потухнет, и звуковым сопровождением снова вам подскажет. Также у этого оборудования есть разная ширина луча, для того, чтобы более правдоподобно имитировать различные оружия. Который в нем есть, то есть дробовик стреляет более широким лучом, винтовка стреляет более узким лучом. А в процессе использования оборудование в принципе показало себя достаточно хорошо, то есть каких-то проблем с пластиком не возникало у нас, то есть не помню такого, чтобы он прям поломался или разлетелся у нас от ударов, такого я не помню. Одна из основных проблем это датчик второй руки, то есть во время игры, когда ребята играют, рука начинает потеть и из-за этого датчик второй руки плохо в принципе, по техническим составляющим, или там по его работоспособности там основной, в принципе, никаких замечаний и нареканий особо не было. Курки здесь достаточно надежные. То есть они почти тоже, я не помню, чтобы они летели или ломались. По эргономике могу сказать то, что бластер достаточно удобно держать. Он не очень тяжелый. Его, в принципе, при желании взрослому человеку можно спокойно держать одной рукой, ребенку, я думаю, будет немножко тяжеловато. Также на жилете есть карабинчик, который вы закрепляете уже непосредственно к курочку в перерывах игры, для того, чтобы он у вас не падал. На жилете, как я говорил, у нас находятся 4 датчика. Это грудь, плечи и непосредственно уже спина. У этого оборудования мне очень нравятся сами датчики. Они очень крепкие, очень надежные. Также мне очень нравится световая индикация. Она напоминает мне как биение сердца. Сам жилетик сделан из кожи, очень легко его чистить, убирать и дезинфицировать. Из минусов то, что в нем, если арена не оборудована кондиционером, достаточно будет жарко играть. Как и на всех жилетах здесь у нас находятся две застежки, которые у нас застегиваются справа и слева. Вот здесь у нас такой же. А сам жилет очень легкий, это тоже большой плюс, то есть в нем комфортно играть. Здесь достаточно большое отверстие под область шеи. Будет удобно одевать и взрослым, и детям, это тоже плюс. Также дублируется номер жилета, который у вас указан еще и на бластере. Жилет достаточно удобный, кожаный, модный, стильный, молодежный. Из минусов это короткий провод. Конечно, возможно, его сделали для того, чтобы не расшатывать вот здесь вот провода. Ну, чтобы он не, у вас не рвался. Но при этом через какие-то высокие препятствия пострелять не очень удобно получится, потому что ну, у вас есть ограничения в этом плане. У данной системы, если мне не изменяет память, около 9 цветов. То есть это помимо стандартных зеленый, синий э, и красный у нас имеются еще там золотые, пурпурные, фиолетовые, голубые. Отдельно хочу отметить зону вестинга, то, как сделал ее Delta Strike. У Delta Strike очень интересное решение для того, чтобы хранить свое оборудование и заряжать его. То есть само, само устройство имеет подсветку, она может переключаться на разные цвета. При подключении оборудования к зарядному устройству то мы видим разную индикацию. Зеленая индикация означает то, что жилет почти разряжен, и то, что необходимо ему повисеть, пока он не загорится синим. Синий индикация показывает то, что жилет в процессе э, зарядки. Красная индикация означает, если жилет подключен, то что жилет необходимо снять с зарядного устройства, что он полностью заряжен. Отключая оборудование от зарядки, мы видим то, что индикация становится красненьким. Вот, можем снова подключить и увидим, что он у нас еще заряжается. Это очень удобно, потому что инструктору не надо бегать к компьютеру, смотреть у, кого, у какого жилета какой уровень батареи. Он по этой индикации может сразу понять, какой жилет ему стоит э, одеть на игрока, а какой стоит оставить еще на зарядке. Вообще данная индикация очень хорошо работает для ваших гостей. То есть, когда к вам зайдут дети, родители, э, сразу здесь уже все мигает. Также хотел отметить про то, что мы не проговорили на арене. Это то, что все жилеты э, самостоятельно Уходят в спящий режим, то есть через определенное время жилет выключает индикацию, чтобы и экономить заряд батарейки. При нажатии на курок жилет включается и э, заграются на нем все датчики. Здесь мы с вами видим устройство базы, то есть оно на самом деле многофункционально. Оно может выступать в определенных режимах как база может выступать непосредственно как точка, которая дает вам бонус, то есть она будет светиться, например, красным светом, пробегающий игрок стреляет в нее, и у него появляется на бластере расстрельность оружия. Вот также при другой индикации она может вам начислять игровые очки, которые вам будут помогать выиграть, или какую-то вообще броню или защиту. Или вот как в данном режиме выступать как точка захвата, то есть при стрельбе в нее, она окрашивается в цвет вашей команды, и каждую секунду будет вашей команде приносить победные очки. То есть также вы можете ее, например, в перерыве выстрелить и на 4 секунды ее выключить, чтобы противоположная команда не смогла ее отвоевать. То есть такой хитрый ход есть. Также у Delta Strike есть интересные устройства, они примерно так же выглядят. Их ставят над проходами арены, и они выступают как лазерные ворота. То есть у них также присутствует индикация, если лазерные ворота горят красным, при проходе через них игрока будут деактивировать. Если горит зеленый, то вы можете спокойно пройти. По дельта страйку могу отметить э, следующее. То, что все вот эти дополнительные устройства, которые были ими разработаны, и за счет их многофункциональности, они добавляют определенный антураж э, режимом игры. То есть все вот эти ворота, которые тебя могут дезактивировать, турель, которая может тебя подбить. Суть в том, что на арене, чем больше этих точек, чем больше интерес и разнообразие режимов они добавляют. То есть это в свое время цепануло меня. То, что у этого оборудования есть разнообразное оружие, разнообразная броня, есть много различных устройств на арене, которые дополняют интерес к, к играм. Если вы играете по карточке постоянных клиентов, все ваши игры они фиксируются и вы набираете виртуальную валюту. То есть вы расстреливаете игроков, набираете на них денежки и в специальном уже магазине, который есть на компьютере у Delta Strike, вы можете приобретать дополнительные ачивки, которых вы не можете получить в игре. Что будет способствовать новым игрокам становиться постоянными членами вашего клуба. По индикации. При стрельбе противника, если мы, например, стреляем в грудь или в плечо, мы будем видеть соответствующую индикацию. То есть я синий игрок, мы должны увидеть э, туда, куда мы попадем с помощью синей индикации. То есть вот попали в грудь, мигнуло синенькая. Вот попали в плечо, мигнуло также цветом вашей команды. Для того, чтобы уничтожить противника полностью, необходимо совершить серию выстрелов в него. Попадая в противника и уничтожая его, наш бластер издает победный звук. Жилет противника выключается, и у него мерцает только одна лампочка. Проходит около 4-5 секунд, и жилет снова восстанавливается, включая полностью всю индикацию также звуком сопровождает то, что он вернулся в игру. За счет того, что бластер способен стрелять из разного вида оружия, у которого разный а, диапазон луча, если мы стреляем, например, из дробовика, то, как вы видите, мы можем зацепить сразу несколько мишеней. Если мы переключимся на винтовку, то уже стреляя в центр сюда, мы не сможем попасть. То есть необходимо уже стрелять непосредственно в сам датчик. Переключаемся снова на дробовик. И вот можем зацепить вообще почти все три а, датчика сразу. С помощью дробовика новичкам попадать намного проще. С винтовки уже будут играть те, у кого с меткостью все отлично. На арене аулы издают определенный звук. Услышав его, необходимо игроку дойти до этого аула, выстрелить в него и заработать дополнительные очки, которые будут влиять на общий рейтинг вашего результата. Этот звук вам поможет сориентироваться, куда необходимо подойти и куда необходимо выстрелить для того, чтобы заработать какой-то бонус или дополнительные очки. Вот как раз-таки этот звук. В целом по оборудованию Delta Strike могу сказать следующее, то что в общем оно вызывает у меня только положительные эмоции. Это за счет световой индикации, которая очень приятна и понятна во время игры. Это за счет э, звуковых динамиков, которые направлены и на противника и на тебя и тебе все понятно и слышно. Это очень э, хорошему экранчику, на котором вся информация, которая нужна тебе в период игры, она указана. Система, в принципе, каких-то критических сбоев во время игры не показывала. Но ну, есть мелочи, которые есть в каждом оборудовании, но я уверен, что Delta Strike стремится становиться с каждым годом и с каждым оборудованием все лучше и лучше, поэтому я думаю, в следующей версии все эти изъяны и нюансы будут уже у них исправлены. Ну вот Костя и познакомил вас с оборудованием Delta Strike. Как оно вам? Пишите в комментариях ваше мнение. Пишите в комментариях, кто ждет выпуска из этой замечательной солнечной страны. Нашли ли мы тут лазертаг, вы узнаете уже очень скоро. Ну а пока поучаствуйте обязательно в вопросе: Кто рассказывает историю лазертага лучше? Я, Никита или Константин. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Выигрывайте бесплатные игры в лазертак. Go, Лизетяк!